Михаил, добрый день, дорогой. Как дела? Созданный тобой единственная по мощности э, и по объему вермиферма Средней Азии работает, процветает. Э, твоими трубами большое спасибо, дорогой. Э, очень хорошие в брутах размножения. Видишь, как яйца уже снесли очень хорошо. Мальков очень много, размножаются очень хорошо. я так думаю будем экспортировать черви и биогумус в украине что скажет шеф